Судьи зарапортовались до того, что забыли законы, по которым должны вообще работать. Мало того, что судьи не интересуют обстоятельства дела, они решают дела в пользу властей и околовластных структур. Это вроде бы понятно, но это совершенно не помогает развитию этих же самих властных структур и производств.